Вы напомните, вам полных сколько лет? Семьдесят. Семьдесят лет у нас. У, -у, -у. у нас больше... Еще ходить лет... хочу. Да, еще правильно, молодец большая. Правая нога, получается, первая начала болеть? Нет, правая нога у меня не болела. У, -у, -у. у меня левая начала болеть, и с левой стороны у меня все болит. А вот колено у меня и левое, и правое. Слева получается лампасная боль, как вы у -у -у. говорите. Да, да, да. Здесь вот получается просчет. Ой. Ага. У -у -у. Здесь? И здесь больно. Здесь? Ай-ай-ай. Здесь? Ай-ай. Здесь. здесь нет, это меньше левой нога меньше, а правая, правая нога сильнее. потому, что таз сюда поднят, угу. вот эта мышца напряжена больше, вот это чуть меньше, соответственно, угу. правая нога короче левой, плюс угу. излишний вес, здесь кифоз, ну, мешает. Угу. Вот, смещение на отделе сильное достаточно. Ань, ань. Да, да, да, да, да. Вот он у вас смещение здесь. Вот он скольз. Так, мы ваш позвоночник нам чуть-чуть... Вдох. Ай! Ай! Угу. Маленькая, давай. Ой! Ой! Полегче стало. Да, конечно. Чуть-чуть. Удох. -чуть. Да. Вода. Вдох Водох Ой, ой, ой, ой, ой, ой Ой, вот здесь вот А это реверное, на, на нет? Да, все Ага Тос место Несмотря ни на что. Давайте выдыхайте. выдыхайте, выдыхайте. Когда глубоко дышите, легче честного. Вот. Сейчас тоже болезнью чуть-чуть. Ай-й-й-й-й. Потягушите. ай <свес> Что, да? Да, боль, да? Да. А-а-а, та вот на дипси пошла. А, а, а вот тебе доложу броку почти куда эту. А так наполовину. Только кратко за 45 было. Смотрите, сейчас нужно мне помочь. Смотрите, ага. в чем я отогнул ага. вот эту ногу. На меня сейчас вот я влег. Толкайте, толкайте, толкайте, толкайте, толкаете. я Бежим, отдыхаю. Чуть-чуть-чуть терпим, чуть-чуть терпим. Вдох. Вдох. Вдох. Вдох. Вдох закрытым. Ай! Ой! Ай! О, там хоть чуть-чуть. Всем отдыхать по Не с костюм с вашим надо справиться. Ай! Ага, вдох. на месте. Ага. Ой, замечательно спасибо. Здесь, проедем, на всякий случай. Угу. Здесь осталась боль? Нет. Здесь? Здесь немножко есть внутри. Здесь вот есть, вот вот, вот этот точку. Вот сейчас ушло. У меня а? вот, вот эта точка болела, а сейчас она ушла сюда. А -а -а. Ну больно. Угу. Ай. Ай. эй. Поглядь, читал, чувствуете? Угу. И будет чуть, -чуть поменьше, да? Потому да. что у меня пальцы уходят почти на фалангу в организм. Угу. Ай, ай. Ой, ой, ой. Ну Вот эти разошлись. А? Они разошлись. Не возмущаются, да? Ну нет, а? вопрос нет. Они были все вместе. Ага. Вот два уже разошлось. А вот эти, -а, а вот эти сошлись. Их надо растащить. Ай! Ай! Ай! я яй яй что Ну все. Вот так. Ай! Ай! Ай! Ай! Ай! Ай! Ай! Все? Все? Все хорошо. Пока стоит. Пока, стоит, стоит, Ну скажите, как вы себя чувствуете? Пришли ко мне, у вас была стреляющая боль левая нога. Uh -huh. Сейчас что у нас есть? Сейчас что? Спина стала легче, yeah. ну, поясница там. Uh -huh. Я вот, например, в сидячем положении я не могу поднять ногу. А нет, сейчас поднимается. А то если я сижу, то я ногу uh -huh. никак совсем поднять не могла.